Как нарисовать птицу? Как нарисовать птицу? Сперва нарисуйте клетку, снастьюш открытую дверцей. Потом нарисуйте что-нибудь красивое и простое, что-нибудь очень приятное и нужное очень для птицы. Затем в саду или в роще к дереву полотно прислоните, За деревом этим спрячьтесь, не двигайтесь и молчите. Иногда она прилетает быстро, А жерточку в клетке садится. Иногда же проходят годы, и... Нет, птицы, не падайте духом, ждите. Ждите, если понадобятся годы, потому что срок ожидания короткий, он или длинный, не имеет никакого значения для успеха вашей картины. Когда же прилетит к вам птица? Если только она прилетит, Затем молчание. Ждите, чтобы птица в клетку влетела. И когда она в клетку влетит, Тихо кистью дверцу заприте. И не коснувшись ни перышка, Осторожно кистью клетку сотрите. Затем нарисуйте... Дерево, выбрав лучшую ветку для птицы. Нарисуйте листву зеленую, Свежесть ветра и яркость солнца. Нарисуйте звон мошкары, Что в горячих лучах клубится. Нарисуйте и ждите. Ждите за тем, чтобы запела птица. Если она не поет, это плохая примета. Это значит, что ваша картина совсем никуда не годится. Но если птица поет, если птица... знак, что вашей картиной можете вы гордиться, и можете даже подпись поставить в углу картины, вырвав для этой цели перо упоющей птицы.